В связи с новыми возник вопрос. У меня пока нет собственного эгрегора. Как научиться уворачиваться от требований эгрегора, в котором я живу? Можно ли уберечься от его посланников, которые могут пытаться приструнить меня, если публично на людях не декларирует свое несогласие? но ну, просто никому ничего не говорить и все делать по-своему или эгрегор может проникать в мысль? Может. Получилось высказывание с точки зрения раба. Эгрегор Uh, это вот как раз возвращаясь еще к вопросу о цифре. И Грегор считывает мысли естественно, но не слова, а определенный код, который, который ваш разум перепаковывает понятные вам мысли в виде слов и понятий в некую, некий набор символов, назовем это так. Да? Эгрегоры считывают один набор символов, пантеоны богов считывают другой набор символов, да, на каком канале вы работаете, так работает ваш перекодировщик. Если вы работаете под эгрегором, то он соответственно этот декодер вам вставляет в момент установления контакта, чтобы правильно вас считывать. А что может помешать эгрегору сделать такую считку? бодрствование в определенный период ночи, то есть с трех до пяти утра, когда он обычно эту щитку производит раз. Второе, медленные мысли, то есть не быстро думать, а думать словами и медленно. Вот на этом деле Грегоры очень здорово спотыкаются, потому что мы обычно думаем быстро образами, а когда мы думаем медленно словами, этого декодера, ну в общем он есть не у всех. А третье, постоянно давать ему запрос на, с требованием информации, которая будет строиться на приказе Докажи, Докажи, что я должна, докажи, что мне нужно делать, докажи, что я тебе принадлежу, предъяви доказательства, предъяви доказательства, предъяви доказательства, задолбать его этим, предъяви доказательства, получить информацию о том, почему вы находитесь под этим эгрегором, почему он имеет на вас право. Может быть, он имеет на вас право только потому, что вы на это право согласились, Но на самом деле без согласия, знаете, будет как в том анекдоте. Заяц, приходи, я тебя вечером свем, а я не хочу. Ну ладно, я тебя вычеркиваю. Может быть, здесь тот же самый принцип будет? Ведь здесь добровольное согласие, вот тот самый принцип, о котором мы несколько раз сегодня упомянули. Добровольная жертва, добровольное рабство, то есть если не будет выполняться принцип добровольности, значит не будет и принципа, если не за что вас брать, если нет у вас долгов, то никто вас не удержит в этом состоянии. Значит соответственно докажи, то есть предъяви счет, покажи, покажи на основании чего ты смотришь на меня, как на свою собственность. Давай-ка выводи мне цифру, сейчас я буду с тобой постепенно или разом рассчитываться, если должна, но докажи, и он должен будет доказать, причем трижды доказать такого правила, то что не стесняйтесь, вы с них требовать на самом деле. Свой персональный эгрегор будет конечно делать это за вас, когда вы это сделаете, у вас такой вопрос просто отпадет, как как вообще а, а, а, возможная форма взаимодействия с этими системами. Но может потому у вас и нет пока персонального эгрегора, не естественным путем, не магическим путем, вы его себе не образовали, потому что ваша задача стоит доказать, что вы свободный человек, имеющий право требовать доказательств. Вот если вы это докажете, возможно и обстоятельства сложатся так, что у вас персональный эгрегор сформируется автоматически с ядром, которое абсолютно соответствует вашей внутренней правде, а обычно он соответствует Я есть в нормальных сознаниях, развивающих себя магически. Либо вы откроете книжку, которая называется Грегоры, авторство меня, возьмете карандаш-бумажку и выполните все те шаги и упражнения, которые там описаны и сформируете в себе персональный эгрегор. А потом со всеми этими знаниями придете на пятый базовый курс и закрепите его теми ритуальными шагами, которые мы проходим только там. Они в книгу, к сожалению, не вошли по причинам, я думаю, понятным многим. Книга штука публичная, а мои ученики нет.